Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Ну вот у меня на руках сегодня зам директора, он тоже захотел сняться немного в ролике. Сегодня у меня видео будет про адениумы. Я давно не снимала, вот так вот не собирала их, покажу своих сеянцев, как они у меня подросли и расскажу некоторые цветут у меня. В общем, смотрите до конца, будет интересно. Так что растут не только адениумы, а также их котики. Вот такие мы выросли уже. 15 августа нам годик уже. Можете присылать поздравления. Ну, начнем, наверное, с самого большого моего адениума. Посмотрите, сколько на нем стручков. Он завязал семена. И столько много прям вообще. Вот где цветы были, в общем, везде появляется Семена у него, видите, что творится, здесь так на этой ветке аж 4 штуки, решил, в общем, он меня порадовать, напомню, это мой самый первый большой адениум, который перенес, ну, не знаю, наверное, все, что можно, и обрезку, и формирование корней, и на нем привиты 4 сорта, на нем привиты, прививки я делала сама. Это у меня все есть на канале. Можете зайти и посмотреть. Так что семян у меня будет. Ого-го. Много. Ну, опыляли, а конечно, пчелки. А пчелки садятся и на другие адыниумы. То есть, я думаю, что у меня здесь будут, может, и другие сорта какие-нибудь. Новые появятся. Такие попки нарастили. Вообще, этот вообще прям интересный такой у меня экземпляр. Красавец такой. Он у меня цветет желтым сортом. Ну, конечно, вот не получается, чтобы они все цвели как бы в несон. У нас все-таки погода подводит. Если было жарко, то сейчас уже холодно. Но увидите, сколько на нем бутончиков. Мне, конечно, адениумы нравится своими формами. А это мой сенец. Он уже цветет, наверное, второй раз. Ну, вот такие простые цветочки, но хорошенькие. Я почему-то раньше считала, что из покупных семян в основном вот такие, не махровые. Ну, по крайней мере, у меня махровые не распускались. И тут вот такое чудо. Это мой сенец. Цветок даже имеет аромат. Сейчас я как-то его... Там лампа просто засвечивает сзади. Он весь-весь-весь у меня в бутонах. Смотрите. Такой красавчик. И я уже сказала, имеет даже аромат. Вот такой каудакс. Но вот этому сеенцу, вот как бы так не обмануть вас, наверное, пятый год. И он первый раз у меня зацвел. Но у него обильное цветение. Посмотрите, у него сколько бутонов. Но они все, в принципе, адениумы обильно цветут. Просто некоторые они не вытягивают. Но это влияет очень много факторов на это. это недостаток тепла, недостаток солнца. Потому что для Адениума это в первую очередь солнце. Самое главное солнце и тепло. Но этот у меня тоже он так у меня и сидит под номером 217 ну он тоже у меня цветет он тоже цветет вот здесь новые бутоны появляются такой цвет красивый если в переводе обозначает сорт солнце и луна Здесь вот он, видите, вот засушивает. Я говорю, что некоторые бутоны не вытягивает. Ну, попки вообще увеличились. Вот за этот сезон. Очень-очень. Тоже у меня красавец такой. Тоже мне нравится его цветение. Сорт Мадам Баттерфляй. Вся, вся вся в бутонах, такие красивые, такой цвет насыщенный, но вот здесь немножко лампы как-то высвечивает а так очень-очень красиво смотрится, да и попка такая красивая, но это не все мои адениумы, я не все занесла, потому что у меня некоторые на окна, а... не стала я, я хочу показать вам своих сеянцев. вот после зимы они выглядели прям печально, сейчас у нас на дворе 10 августа. И посмотрите, как они хорошо поправились. Ну, вот если кто-то следит за моими видео, они, конечно, это заметят. Очень-очень. Каудексы у всех такие хорошие. Этот так вообще слоник. Это у меня из черенков. Из моих я укореняла. Смотрите. А этот вообще, он такой большой. Это сеянец вообще. В общем, все, все поправились. Ну, конечно, не обошлось и без потери. Я, наверное, 4 сеянца своих ну, выбросила, потому что они у меня погибли. И вот такие вот я хочу показать. Они были вообще, вот после зимы, были в печальном состоянии. Еще хуже, чем вот, вот эти, я вам показываю. Они у меня сидели в таких же горшочках. Я их пересадила, пересадила в стаканчики. И посмотрите, они сразу поправились. Они сразу каудексы стали утолщаться. И то есть сразу сейчас скажу, если вот сеянцы... Их не нужно стараться пересаживать в большие стаканчики или горшочки. Им нужно нарастить прям хорошо, хорошо корни а в таких стаканчиках небольших. Видите, вообще результат прям хороший. И у них вот если взять стаканчик, смотрите, видите, там корешочки новые пошли, то есть я их отсюда буду пересаживать только когда будет деформироваться стакан, вот когда каудекс вообще вот корни у него разрастутся, будет деформироваться, когда будет тесно-тесно, только тогда я буду пересаживать. А были они вот в таких стаканчиках, но вот они, я говорю, зимой прям вообще потеряли тугор и каудекса и прям было им совсем плохо, а сейчас, сейчас у нас все хорошо, такие мои красавцы, ну и сейчас я вам расскажу как я за ними ухаживаю, как я их поливаю, у меня конечно много есть видео на канале, и не раз я говорила, как я за ними ухаживаю, чем подкармливаю, Ну немного повторюсь, потому что это было давно и у меня уже появилось очень много новых подписчиков. Я уже сказала, что адениум это роза пустыни. Это очень теплолюбивое растение, которое любит тепло и солнце и прямых солнечных лучей он не боится. Ну, Конечно, когда мы выращиваем растения дома, а потом выносим на улицу на прямые солнечные лучи, то, конечно же, он может получить ожог листьев, это естественно, ну, то есть нужно постепенно как-то приучать, если вы не хотите испортить листочки, ну, я, бывает, их сразу выношу, конечно, некоторые получают ожог листьев, но я их постоянно обрезаю. Я хочу, чтобы у них в первую очередь сформировалась красивый каутекс, красивые корни, и поэтому я не даю им сильно вытягиваться, хотя я вот здесь вот вижу вот этот синиц у меня, видите какой, а какие корни, смотрите, там, горшочки. Вот его-то тоже можно вот прямо так срезать. Чтобы у него утолщался каудекс, нужно их постоянно резать. Ничего страшного, цветение, конечно, откладывается. Но придет время, он зацветет и зато будет с красивыми формами и с красивыми цветами. Подкармливаю я раз в 10 дней разными, могу сказать, удобрениями. И фертикой подкармливаю. И у меня смокот здесь в грунте содержится. И подкармливала перегноем. Они, кстати, вот от перегноя вот вообще поправились очень хорошо. Ну и так я опрыскиваю иногда и кислотой и эпином. То есть я чередую. Поливаю по мере пересыхания горшочка полностью. Полностью у меня пересыхает грунт и потом я поливаю и хорошо опрыскиваю сверху из поливизатора или иногда даже устраиваю теплый душ прямо на улице. Если жарко, так там в принципе можно и так, ну конечно не на солнышке это нужно делать, потому что если мокрые будут листочки, они конечно получат ожог. Это только в теплое время. А когда похолодает, конечно, с полива нужно будет аккуратнее. Я просушиваю опять же полностью горшочки и потом умеренно поливаю и опять просушиваю. То есть у меня вот так вот. Я уже как то и привыкла и они в принципе у меня растут. Я считаю, что хорошо. Для нашей полосы просто замечательно растут. И про грунт. Грунт обязательно должен быть рыхлый, то есть он должен состоять вот, э, из пропорций таких вот прям немножко земли, немножко там перлита, вермикулита, древесного угля. И знаете, мне вот ради интереса я вот этот адениум посадила э, кокосовые чипсы здесь у меня в горшке. Кокосовые чипсы, смотрите, вот какая фракция. Видите, крупные. Какие. И мне нравится. Мне нравится, как он себя в них чувствует. Прямо изменения. Ну, также у меня там есть осмоход. Осмоход. И кокосовый субстрат еще вот здесь вот намешанный. А вот эти сеянцы у меня сидят. Здесь вообще вот прям универсальный грунт, вот прям чуть-чуть. Вот я на тазик делаю, чуть-чуть грунта, а потом у меня очень хороший такой конский перегной был, я, а он у меня с таким уже, знаете, перегнивший такой, где там опилы вот эти вот все такое вот. В общем, я это все намешала, добавила туда древесный уголь, осмоход. И я результат прям заметила. Смотрите, какие жирные стали. Они прям раздобрили у меня. И вот эти вот тоже поправились. У них такой же грунт. Вот именно с перегноем. И, видимо, адениумы, они любят покушать. И им это очень-очень нравится. Это я просто вот делюсь своими опытом, что я пробовал. Даже коцо меня поддерживает, согласен со мной. Ну вот, распелся. Это растение, конечно, очень интересное и с ним можно экспериментировать, и ну прям вот разные формы создавать, какие хочешь с корнями, то есть и заплести. Вот как раз вот этот вот адениум, я там где-то и плела что-то, и все, вы просто кому интересно, можете зайти и посмотреть на моем канале. Впереди нас ждет еще очень много интересного. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.